Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Сегодня э, я начинаю серию открытых видеоуроков под общим названием Подсказки Бадзи, на которые я приглашаю всех, кто начинает свой путь в китайской астрологии, кто хотел бы побольше узнать про этот волшебный инструмент, а возможно и всерьез его изучить. В этом видеоуроке вы узнаете, о чем может рассказать карта Бадзи, как она устроена, что такое небесные стволы, земные ветви. Узнаете про такие базовые понятия китайской метафизики, как круг пяти элементов, он называется Усин, цикл 60 дядзы, концепция Инь-Ян. Научитесь строить свою личную астрологическую карту, карту Бадзи и узнаете свой элемент личности который является фокусом всей карты, из которого начинается расшифровка. И даже узнаете немножечко характеристики людей, которые пришли по тем или иным знакам. Начнем мы с вами с того, что бадзи ⁇ это личная энергетическая карта, которая составляется вот на момент рождения человека. Это то, что дано человеку небом. Внешность, характер, таланты, родители, место рождения и так далее. То, что определено высшими силами, то, что ну, не поддается контролю нашему да, человеческому и находится вот, как бы, за пределами нашей свободной воли. Это небесная удача, которая составляет вообще одну треть нашей удачи, жизненной удача. Иногда еще делят на проценты, ну и считается, что это 33%, так сказать, удача. Еще 33% удачи приходится на земную удачу, это пространство, в котором мы живем, это земные условия или фэн-шуй. И 33% относятся к человеческой удаче, нашим собственным действиям и усилиям. Небесная, земная, человеческая удача не существует по отдельности. Образу... Они образуют три единства – небо, земля, человек. Это и лежит в концепции, собственно говоря, всей метафизики. Другими словами, если важнейшие события в жизни уже каким-то образом запрограмми... запрограммированы, и их нельзя обойти, то есть и определенный коридор возможностей, когда человеку дается шанс самому изменить свою жизнь к лучшему. И уже от человека будет зависеть, вот он воспользовался этим шансом или нет. Взял ли он эту возможность. Заметил ли он эти знаки, которые ему посылает судьба. Или будет думать, да я пока не готов, мне сейчас важнее другое, я успею, впереди еще много времени, много лет. Том, конечно, спустя время осознает, насколько для него это было важно, начнет двигаться, возможно, в нужном уже направлении, прикладывать усилий, но будет поздно, потому что шанс был упущен. Поэтому так важно изучать свою астрологическую карту, научиться видеть перспективу, планировать, знать, когда и для, кого, и для чего будут открыты небесные врата и играть уже по правилам Бадзи, то есть с наименьшими потерями и с, пользой, с наибольшей пользой для себя. Имея представление о ситуации заранее, вы сможете осозн осознанно сделать выбор, чтобы уменьшить влияние негативных факторов и максимально использовать свои возможности. Таким образом, вы получите контроль над своей судьбой и сможете сами решить, какой путь вам выбрать. Карта Бадзи может рассказать о многом. О самом человеке, его характере, здоровье, карьере. карьере. Или, ну, возможно, человеку лучше заниматься бизнесом, или же предпочтительно, предпочтительнее работать по найму какую выбрать профессию, чтобы себя реализовать, сделать карьеру, будут ли легкие деньги или их придется зарабатывать в жизни тяжелым трудом. Надо ли будут зарабатывать на квартиру, или она достанется, например, от родителей, или придет через брак. Возможна ли иммиграция, насколько вероятны проблемы с законом. Отношения с родителями, бабушками, дедушками, сестрами, братьями, друзьями, коллегами. Перспективы брака, рождения детей, их успехи, и неудачи. Будут ли они поддерживать вас в старости? Вопросы образования. Вообще все пункты перечислить ну просто невозможно. Даже после смерти хозяина карта продолжает работать и рассказывать о его детях, внуках, важных событиях в их жизни. Это огромный пласт знаний, касающийся абсолютно всех направлений в жизни. Ну, давайте перейдем к, сами, к самой карте, к так называемым восьми иероглифам. ба именно так и переводится. Восемь иероглифов. Это э, такими вот загадочными символами, китайскими символами, иероглифами отражена вся наша судьба. Первое, что мы видим, это то, что они отличаются по цвету. Есть иероглифы серые, синие, зеленые, красные, коричневые. Это не случайный набор цветов, а цвета пяти энергий первоэлементов. Их называют еще первоэлементами. Такое, который представляют ну, природные стихии, это металл, вода, дерево, огонь и земля. В природе стихии находятся в постоянном цикличном движении и вступают друг с другом в различные взаимодействия. Могут гармонично порождать, перетекать друг, друг в друга, а могут наоборот вести себя достаточно агрессивно, пытаться, пытаться контролировать друг друга ну, или тот элемент, который они могут контролировать. На этом построен один из базовых принципов всех китайских, всей китайской метафизики, так называемый круг Усин. Если элементы плавно трансформируются друг в друга, то это круг порождения Усин. Вода питает корни, даже вот есть такие, как, ну как притчи, да, чтобы понимать, как это работает. То есть вода питает корни дерева, дерево дает... Дрова для костра, огонь, сжигая дерево, образуют золу, пепел, который смешивается с землей. Земля становится плодородной. В земле ну, земля много чего порождает, в том числе и металл. На металле, на, металле, на металле могут образовываться капли воды. То есть каждый элемент порождает следующий элемент. Вот как мама рожает и заботится о ребенке, так и каждый элемент. Поддерживает и одновременно порождает следующий элемент. Есть еще круг контроля. Вот в круге контроля усин элементы начинают как бы нападать друг, друга, на, друг на друга. А, и тогда земля, если они действительно нападают, земля начинает засыпать воду. Вода начинает гасить огонь. Огонь плавит металл, металл рубит дерево, а дерево своими корнями разрушает землю. Циклы порождения и контроля определяют отношения между первоэлементами. Древние китайцы на основе, на основе длительных наблюдений за изменениями, происходящими в природе, наблюдениями за соотношениями энергии, пришли к выводу, что все, что есть во Вселенной, все предметы и процессы, можно описать вот этим взаимодействием этих пяти элементов. Они ассоциируют, ассоциируются ну, буквально со всем в нашей жизни, эти первоэлементы. Это и времена года, и стороны света, света. это форма, цвет, как вы уже поняли, курс, настроение, определенные черты характера части тела и так далее, и так далее. В идеале для гармоничной жизни в карте Бадзе должны присутствовать все пять стихий, и они должны друг друга порождать. Если имеется переизбыток одной стихии и недостаток другой, то возникает вот такая дисгармония неравномерное течение ци или застой. Все это требует корректировки со стороны самого человека. Например, на слайде 1 в карте мы видим, что есть вода, дерево, огонь, земля, но нет металла. Во второй карте есть металл, вода, дерево, огонь, но нет земли. В третьей и четвертой карт картах есть огонь, земля, металл, вода, но нет дерева. Плавное течение ЦИ в этих картах нарушено отсутствующая стихия показывает, что человек родился без как бы, понимания этой энергии. Ему только предстоит с ней познакомиться, и возможно, что у него будут даже трудности добиться успеха в той области, за которую она отвечает. Давайте дальше посмотрим на карту. Вот верхняя горизонтальная строка карты, вот эту верхнюю строку занимают иероглифы, которые называются небесные стволы. Небесные стволы показывают первое впечатление о человеке, его видимую сторону, его характер, как он общается, ведет себя в социуме, семье, с коллегами, друзьями, родителями. Стволы – это чистая энергия, стихия металла, или стихия воды, или дерева, или огня, или земли. Идущая – это чистая энергия, идущая с неба. Всего стволов десять. То есть по два на каждую стихию. Два металла, две воды, два дерева, два огня, две почвы. Они отличаются между собой только полярностью по инь и по ян. И вот как раз переходя на инь-ян, это еще один базовый принцип китайской метафизики учение о взаимодействии двух противоположных началах, свойственных всем существующим в природе предметам и явлениям. Инь и ян, инь и ян, символически изображаются в виде черно-белой монады, называется тайцзи. Инь невозможно без ян, а ян невозможен без инь. В ян есть частичка инь, в инь есть частичка ян. Они все время находятся в эволюции, и в каждый момент времени присутствуют обязательно и инь, и ян одновременно. Инь – это пассивное природное начало, проявляющееся в виде темноты, холодной, холода и сырости. На уровне человека Инь – это воплощение женственности и инертности. Ян – это активное природное начало, проявляющееся в виде света, тепла, сухости. На уровне человека Ян – это мужественность и положительные эмоции. Инь и Ян – противоположность. И тем не менее, они являются двумя сторонами одной медали. Именно поэтому нам хорошо известно, известно что противоположности притягиваются, а идентичности противостоят друг другу. И нельзя сказать, что Ян на лучший инь или наоборот, так как суть заключается в их балансе. Каждая стихия может быть как иньской, так и янской. Например, иньский металл. Такой образ благородного металла или браслетов, колец, металла для производства ювелирных изделий. Это мягкий, мягкий металл, он способен гнуться, достаточно красивый, нежный, привлекательный, хрупкий. Но между тем, он, конечно, холодный и опасный, в мире людей проявляется как власть денег. Янский металл – это топор, боевое оружие, меч – Целеустремленность, решительность, способность решать сложные вопросы, энергия власти, любит порядок и контроль, такая неприклонность и твердость. Проводу. Два слова проводу. Итская вода. Это дождь, краса, туман, облака. Сила этого знака заключается в проникновении. Если от дождя можно укрыться, то от, от тумана и от сырости укрыться практически невозможно. А вот янская вода – это вода больших морей, рек, океанов. Это вода сильная, ее много, и она наполнена очень большой энергией, которая видит цель и стремится к ее достижению. Инское дерево – это цветок. Лиана, мягкость и забота. Она окружает любой объект лаской, теплом, уходом, питает, вскармливает все, что возможно, Дерево инь – это лояльность и гибкость. Чтобы дотянуться до солнца, дерево инь нуждается в опоре, в открытом пространстве. Оно легко воспринимает изменчивость в жизненных обстоятельствах, легко приспосабливаться. А вот янское дерево, наоборот, это раскидистый большой дуб, ну или вообще какое-то мощное дерево с мощным стволом, постоянно стремится вверх, к новому, чувствует потенциальные возможности, и понимает, куда следует развиваться. Огонь. Инский огонь – это образ огня-свечи. Символизирует вдохновение, смену впечатлений, преданность. В темное время суток он, спас... он особенно ярок, хотя не сильный, не мерцающий, но к нему все тянутся. За ним, конечно, надо присматривать, беречь от ветра и дождя, связан с эмоциональностью, перепадами настроения и очень импульсивный. Отличается чрезмерной чувствительностью, нуждается в заботе, в бережном отношении близких людей или друзей. Янский огонь – это образ яркого сияющего солнца. Это символ радушия, добросердечности, щедрости, справедливости. Солнце светит всем, сжигает все темное превращается в светлое. Предпочитает следовать порядку вещей. Солнце всегда встает на востоке и заходит на западе. Инская почва мягкая и плодородная. Она, вскарм... Она вскармливает все без разбора. Обладает качествами абсолютного принятия. Обладает терпением, такой абсолютной любовью ко всему. А вот янская почва – это образ горы стабильности, надежности, непоколебимости. Поддерживает слабых и помогает сильным. На нее можно положиться. Это люди с очень... Ну, стихия, скажем так. Это стихия с очень богатым, скрытым внутренним миром, очень творческая энергия. Теперь поговорим про нижние иероглифы. Нижняя горизонтальная строка карты – это земные ветви. Ветви, так же, как и небесные стволы, дают информацию о человеке. От них зависит, будут ли действия человека успешными. Кроме того, они являются проводниками энергии небесных стволов. Это более сложные символы. Они устроены как коробочки, как контейнер, внутри которых скрыты небесные стволы, или мы их называем скрытые небесные стволы. И согласно кругу УСИН, они либо поддерживают небесные стволы, либо блокируют их энергию. Ну вот давайте посмотрим пример. Внутри земной ветви тигра есть три скрытых небесных ствола. Это янское дерево, янские огонь и янская земля. А в земной ветви быка скрытыми являются инская почва, инская вода и инский металл. Всего земных ветвей 12. Они хорошо известны как 12 животных китайского календаря. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяны, петух, собака и свинья. Существует очень такая, мне очень нравится такая занятная, хорошая, добрая, добрая легенда, что Буда пригласил животных в свой дворец и объявил, что именами первых 12 животных, кто пересечет реку и прибудет во дворец, будут названы годы 12-летнего календарного цикла. Первым достиг берега трудолюбивый бык, но он не заметил, что на его спине приспособилась к. Сообразительная, ловкая крыса. Она быстро спрыгнула на берег и первой добежала до дворца. Ну и буду даровал ей первый год. А быку второй. Выносливый и бесстрашный тигр пришел третьим. Четвертый был предприимчивый кролик, который не умел плавать и решил добраться до берега, перепрыгивая по плавающим воде бревнам. Пятый был благородный дракон. Шестой приплыла мудрая змея, седьмой жизнерадостная лошадь. Восьмой обаятельная и артистичная коза. Девятый талантливая и изобретательная обезьяна. десятым – такой ответственный, работоспособный, целеустремленный петух. Одиннадцатый была хозяйственная, справедливая собака. А последний Приплыла добродушная, бережливая, домашняя, домашняя такая свинья. И в зависимости от того, какие земные ветви, вот эти звери, звери, зверушки все эти, образуют нижнюю горизонтальную строку карты, такие же их качества и характеристики будут присутствовать, присущи и человеку, присутствовать в его характере. характере. Земные ветви как и небесные стволы, подразделяются на инь и на ян. Иньские земные ветви – это коза, свинья, кролик, бык, петух и змея. А янские – к янским относятся дракон, крыса, лошадь, тигр, собака и обезьяна. Карту можно посмотреть как по, по горизонтали, так и по вертикали. Если сделать вертикальный как бы, срез карты, то мы видим, те самые четыре столпа а, – это четыре определенных сочетания небесных стволов и земных ветвей. По-другому они называются четыре столпа судьбы – столб года, столб месяца, столб дня и столб часа. Это индивидуальная энергетическая матрица. Иероглифы внутри столпа сочетаются строго по принципу «инь-ян». Если внизу э, земная ветвь э, инская, то наверху будет обязательно инский небесный ствол. И наоборот, если внизу янская земная ветвь, то наверху будет соответственно янск, янский небесный ствол. Столпы года отвечают за периоды жизни. ну По разным школам, на самом деле, это периоды разные. И для того, чтобы вот в какие-то такие точности не спорить за точность, какая школа, какой период, какому периоду относит. Примерно получается, что первый стоп отвечает от 0 до 20, второй стоп отвечает от 20 до 40, третья 40 до 50. 55-60, а вот, ну, знаете, как, я бы сказала так, до пенсионного возраста. Вот я бы уже, наверное, даже сейчас коррективы еще больше бы вносила, потому что продолжительность жизни увеличивается. И вот э, последний столб – это уже, так сказать, с пенсионного возраста, ну, или там где-то после 60, и до конца, до самой глубокой старости, отвечает как раз столб часа. Ну, и считается, что сильнее работает тот столб, в котором в, который, в возрасте которого человека живет да, который соответствует возрасту человека каждый столб это целый пласт информации о харе о характере способностях возможностях человека и хорошо с самого начала э изучения Бадзи научиться представляет стоп вот, ну, вообще столпы и всю карту в виде образов например Столб инской почвы, инской почвы на свинье, а, вода, на воде. Да? Можно представить в виде такого инской почвы песок, песчаный пляж, да? а, столб инского огня на быке, а, бык-земля, да? в виде свечки или лампы, бык э, самый холодный месяц на снегу. Инское дерево на свинье, инское дерево на воде, да, это цветок на воде, может быть, такая плывущая ля, ну, не лиана, как-то кувшинка, вот. А янскую воду на лошади, лошадь – это огонь, как водоем, знаете, в жаркой пустыне. Образное мышление поможет психологически более точно интерпретировать карту, почувствовать скрытый смысл целей, желаний и жизненных приоритетов человека. Небесные стволы и земные ветви, они сочетаются и образуют 60 комбинаций. Называются они дядзы, которые идут строго друг за другом в определенной последовательности. Начинаются они с дерева ян на крысе. И как только заканчивается один 60-летний цикл комбинации, начинается второй, затем третий и так далее. То есть образуется бесконечный круг движения элементов. Все годы, месяцы, дни и часы сменяют друг друга строго по этой последовательности. Вот показанный в таблице 60 Диадзи. То есть если мы с вами привыкли к тому, что ли, время линейно, то с точки зрения китайской метафизики, оно идет как бы по кругу, ну, можно сказать, по спирали. Поэтому очень полезно вести астрологические, завести себе, может быть, астрологический календарь, где прописать все 60 дядцы, то есть все дни они идут по кругу, и энергетически я имею в виду, и отмечать, в какие дни вам особенно везет. Все проходит без сучка, без адоринка. Вспомнить свои самые счастливые годы, месяцы. Пристав китайский календарь, нетрудно определить, какие именно небесные стволы и земные ветви присутствовали в данный момент времени. И через какое-то время вы определите свои счастливые дядзы и будете учитывать эти даты при планировании чего-то важного. В общем, вам уже никакой астролог не нужен будет, если вы такую работу сделаете. Вы будете лучше любого астролога знать, в какой день вам везет, а в какой не везет. Потому что энергии всех дней, они делятся всего лишь на 60 вариантов. Теперь давайте научимся строить свою астрологическую карту Бадзи. Заходим на наш сайт n ком Ищем в верхней строке меню страницу калькулятор Бадзи. Вносим свои данные в ячейки. Там все подписано, что куда нужно писать. Нужно указать свой пол, дату, время рождения. Если время рождения не знаете, то там есть в раскладке слово нет, нет. И если вы знаете свое время рождения, то указывайте. Город. Если вы не знаете своего время рождения, то город можно не указывать. Дальше нажимаем на... Ну, если вы не знаете время своего рождения, то четвертого столпа у вас просто в карте не будет. Оставите слово «нет-нет» и у вас будет всего три столпа. Ну, и по трем столпам много чего можно тоже прочитать. Итак, нажав на кнопку «Расчет» на экране появится «Ваша личная» астрологическая карта, если вы указали и время, то там будет четыре столпа судьбы. На странице будет много дополнительной информации. Там будет информация о символических звездах, о десятилетних периодах удачи. Все это будет нужно для такого комплексного анализа карты. Но сейчас наша задача определить просто свой элемент личности. Для новичков мы его, как правило, называем господин дня. Почему-то это сочетание более понятно. То есть небесный ствол дня вашего рождения внутри вот этих основных четырех столпов. Вот он отмечен кружочком вверху в столпе дня рождения. Это будет один из десяти уже известных вам небесных стволов, про которые я сейчас рассказывала, именно от него будет зависеть весь анализ карты. Знать характеристики своего господина дня значит сделать первый шаг в чтении своей карты Бацин. Ну и сейчас совсем-совсем коротко расскажу вам э, немножечко про каждого господина дня. Итак, если ваш господин дня инский металл, синий, Люди инского металла живут по каким-то своим правилам, законам, нарушать которые никому не позволят. Это их, вот эта выработанная система, и вмешиваться, вмешиваться в нее, э, и навязывать что-то нельзя. Эти люди очень честные, правдивы. Такие э, люди, они, очень, они такие же качества, э, в принципе, ценят и в других людях. Если вы хотите переубедить их в чем-то, то нужно очень постараться, так как им трудно отказаться от своих принципов. Если люди пришли под знаком янского металла, ген, это люди-лидеры. Они смелые, честные, выносливые, открытые. Они умеют дружить, но не прощают предательства и обид. Они всегда хотят быть на первых позициях. На них можно рассчитывать, но с ними и можно договариваться. Их прямолинейность и напористость могут сослужить им плохую службу в общении. Действуют они быстро, без колебаний, сомнений, не тратя время. Их энергия позволяет добиваться многого, хотя к мелочам они, если честно сказать, не слишком внимательны. А инская вода, квы. Люди с господином дня инской воды пластичны, скромны, терпеливы, приятны в общении. Они немного склонны к беспокойству, к подозрительности. Из-за своего богатого воображения и чувствительности человек инской воды умеет добиваться своего и способен на поступки. Также имеет такие качества воды, как адаптивность, умение добиваться поставленной цели и проницательный ум. Их настроение может меняться несколько раз на, за, за день. Они умеют легко приспосабливаться к любой среде и обстановке. Выбирают ту форму общения, которая требует, именно, требуется именно сейчас. Коммуникабельные, с ними очень приятно разговаривать, потому что умеют слушать и красиво выражать свои мысли. Конечно, я сейчас вам... Пересказываю маленькую толику э, характеристик, и э, это характеристика чистой энергии. Прошу обратить на это внимание. А на характер влияют все остальные знаки. Но тем не менее, попытайтесь прямо хотя бы с этих знаков уже начинать определять характер человека. Итак, следующий знак «Янская вода», «Рен». «Человек с таким господином дня достигает цели, сметая все на своем пути». Или просто заполнив собой все имеющееся пространство. Энергичность, подвижность, импульсивность, неосторожность и свободолюбие – вот их основные качества. Он может не отличаться хорошей память, памятью, не обращать внимания на детали, а также не любит спорить и идти на правом, выбирая какие-то альтернативные способы добиться необходимого. Он умен, непостоянен, своенравен. В воде также э, свойственна высокая адаптивность и хорошая обучаемость. Теперь поговорим про людей дерева. Инское дерево. И люди с господином дня инского дерева гибкие, предприимчивые, могут к чему-то приспособиться. Очень легкие, не будут воевать, сражаться. Они изменчивы, идут на компромиссы. Но свою выгоду всегда преследуют, помнят. Люди могут э, многого достичь в жизни, но им нужна опора. Это, конечно, самые хорошие дипломаты. Умеют обходить все острые углы, наделены творческими способностями, умело их используют, легко э, налаживают связи, хорошо адаптируются к новой обстановке, умеют думать как говорится, на ходу, ну и легко поддаются искушениям. А вот янское дерево, дя неуклонно двигаются к своей цели. Вот эти, конечно, непоколебимые товарищи. Плохо, к сожалению, плохо адаптируются к резким переменам обстановки. Они целеустремленные, не любят идти на компромиссы, не любят сгибаться, прогибаться, кому-то уступать дорогу. Делают акцент на все правильное, благородное, честно, очень напористые, добиваются многого. Ну и добросердечные, полны сострадания, сочувствия, окажут помощь тому, кому это необходимо. Подобно большому дереву, которое защищает и дает тень всем, кто в этом нуждается. Теперь про огонь. Инский огонь, Дин. Люди с господином дня Инского огня – Приятные люди с хорошими манерами, на первый взгляд тихони, но могут стать душой компании. Внимательные к деталям, тщательно продумывают каждое слово, жест, склонны к философским размышлениям, любят учиться и познавать новое, а также вдох вдохновлять и вести за собой. Такие люди склонны заботиться о других, иногда в ущерб себе, воодушевившись идеями или новыми знаниями, Заражают людей своим оптимизмом, бесстрашием, возьмут на себя роль лидера и поведут за собой к новым целям. Бин. Янский огонь. Люди с таким господином дня очень теплые, яркие, позитивно настроенные. Они отдают свой свет и энергию, ничего не требуя взамен. Это прирожденные мец меценаты и благотворители, которые не требуют благодарности и признательности. Главное для них это искренняя радость, слово «спасибо» от чистого сердца и светлая улыбка, которая озарит ваше лицо. Люди с... сейчас поговорим про людей, которые пришли под знаком земли, почвы. Инская почва Джи, люди с таким господином дня, видят свое будущее и строят его неторопливо, не прося ни у кого помощи, шаг за шагом продумывают свои цели, они трудолюбивые, основательные и практичные. Не боятся взваливать на себя лишнюю ношу. Этим очень часто пользуются родственники и друзья, работодатели. Но люди джи, они абсолютно, это их не напрягает, так, -то, так как они по своей природе очень заботливы. Им всегда нужно о ком-то заботиться, кому-то помогать, что-то поддерживать. Очень часто их труд, к сожалению, остается незамеченным или просто недооцененным. Таких людей нужно обязательно хвалить. Тем, этим самым вы будете демонстрировать их значимость и повышать заодно ими самооценку. А вот Янская земля надежная и солидная. ВУ. Янская земля – это ВУ. Они, конечно, постоянно в своих пристрастиях. Но и вот этот консерватизм иногда бывает слишком упрямым, но э, может быть скрытен, э, тяжел, такой тяжеловатым человеком в общении, проявляя эгоизм и упрямство, и неуклюж э, вот, выражение своих чувств. Они много думают, но когда принимают решение, уже ничего не свернет его с выбранного пути. Перед тем, как сделать что-либо, он долго подготавливается, но его медлительность может сослужить плохую службу. Какие-то упущенные возможности могут быть, на которые надо реагировать быстро, их уже не вернуть, но гора, как мы знаем, не всегда идет к Магомеду. Итак, друзья, на этом уроке мы с вами познакомили... Позна познакомились с основными понятиями китайской метафизики. Важнейшие из этих понятий – это теория пяти первоэлементов – круг порождения и круг контроля усин. В дальнейшем мы постепенно начнем переводить стихии, эти стихии – металл, воду, дерево, огонь и землю – в реальные понятия пяти аспектов вашей жизни и переходить к практическим вопросам. А пока можно попрактиковаться и построить карты своих друзей, родственников, соседей. Посмотреть, какой у них господин дня, насколько им подходит вот это, ну пусть пока общее и такое маленькое описание, но тем не менее. Даже можно попытаться угадать, кто там с вами живет или какая из ваших подруг кем является, там, янская вода или инская почва. На сегодня это все. Не забывайте подписаться на наш канал. Впереди еще много интересного. Напоминаю, что скоро стартует наш новый курс для новичков. Он так и называется «Астрология Бадзи для новичков». Понятно, быстро и практично. Оставляйте свой e-mail в форме подписки. Мы вам пришлем приглашение на бесплатные открытые уроки на наши мастер-классы, где вы еще больше узнаете про астрологическую карту и сможете пообщаться с нами, с преподавателями нашей школы, задать нам вопросы напрямую. Итак, до встречи! С вами была Пугачева Наталья.